Всем привет, ребят. Ну что, сегодня был немножко занят, решил попозже вам записать видосик по поводу, наверное, самого самой топовой удачи. Ну пока что с бесплатки на этом аккаунте я сегодня затащил с бесплаточки леву когда проходил квастики с утра, как обычно на бездонатном этом аккаунте просто тупо подфартило я офигел вот так вот у меня уже есть мастерун да понятно у меня ресурсов на его прокачку ну в принципе плюс-минус есть но на по локации он мне очень и очень зайдет я думаю я наверное его тоже буду эволюционировать сейчас я как видите коплю самоцветы для того чтобы дальше так о чем у нас есть по акциям Интересного нету еще найма. Я жду каплю-каплю по каплюхи. Итими э, для обмена на немки реально самый топовый обмен. Э, хочу достать, Попробовать э, за супер найм. Некоторые герои. Мы в прошлый раз с вами собрали э, отсюда дракона. Так, я дракона вроде открыл. Поехали инвентарь. Надо будет поделать, доделать вторую эволюцию еще. А, в общем, мастер-рум у меня уже есть. Правда, нету коробочек, скажем так, до его прокачки. Но я думаю, мы это исправим. Да, видите, немножко не хватает даже, даже слизней. 162к, ну надо дофигище, Надо сколько нам? 60 тысяч на плюс 20-80 тысяч на эволюции. Я подумаю, кого я сделаю. У меня уже Фрейка есть, Лисица есть. В принципе, я смогу еще сделать, да, там два героя перевести. Что у меня по героям есть? Какие варианты? Ну, Рожая надо однозначно переводить для Хила. И скорее всего, что Мастера Рун, наверное, сделаю. Хотя можно было бы и Розу сделать. Либо того же самая Землеройка. Но Мастер Рун хороший будет на некоторые локации ну, это классная это один из таких топовых героев для бездоната в общем посмотрим по обмену 93, там у меня надо в, сред... в среднем 150 где-то, но ну, я думаю добью за эти пару дней это сделаю, монетки заберем однозначно и вот этот вот найм это считайте 10 попыток это реально самая космическая тема, которая есть шанс для бездоната так, окей я один раз уже был пропустил на той неделе. Сейчас будем пробовать опять же бегать прирыла. Не знаю, что с этого получится. Но в любом случае мне надо дальше пробовать. Ремочек у меня таки нету. Проходить эту локацию. Первый этаж я без проблем фармил. Но надо бежать дальше. Мне надо зафармить Мэри, и когда у меня уже будет Мэри на этом аккаунте, это будет намного все проще. Ну, я не знаю, скорее всего, я мастером тоже сделаю вторую эволюцию. Потому что он реально обалденнейший герой для PvP-локаций. Ну, на фарме мне от него толку, по сути, никакого не будет. Хотя, в принципе, на волны тоже можно использовать его. Так, что там у нас? Я смотрю, картинка, как обычно фига обрезается не знаю почему чем это чем мы это все поправим вот так вот сделаем а, так что дальше вчера было у нас битва гильдии я уже просто но ну, по времени а, не выспивал, уже не стримил а, надо будет разобраться все-таки с Нарсией. Надо будет ее фармить. Сейчас мы тоже туда забежим. Мне интересно, вот уже вторая эволюция. Видите, немножко поднял э, силу, плюс добавил пару героев и просто начался трэш. Вторая эволюция уже на первом этаже. Ну, в принципе, с моими героями, вот благодаря тому, что я не тратил ресурсы, Копил и прокачал Огника, там на 30 да Фрея на 20 й Мне сейчас намного проще. Ну, фрая, конечно, нам упала с большим трудом, но она у нас уже есть. Плюс есть Лисица, которую собрали. Осталось, ну, я думаю, из таких топовых это получить Зефира и собрать э -э Мэри. Божество только с карт. Карты на немецком сервере, к сожалению, достать сложно. Можно, конечно, ну, у нас будут монетки сейчас. В общем, надо копить в первую очередь самоцветы, а там дальше будет видно. О, здравствуйте. Ну, в принципе, этого, я, я думаю, должен зафигачить. У меня фрая хорошая. Так, минус лисица. Блин, это всего лишь первый этаж. Это просто жесть. Оккультист. Ну, смотрите, к моего огняка просто тупо слили. Офигеть! Ну здравствуйте! Писец. Вот, вот, вот и писец. Вот что значит немножко прокачался. И начались проблемы с локацией, как и у многих. Надо, наверно брать реально одного только огника с собой, как, как я до этого делал и не заморачиваться. Ну, смотрите, опять лисица минус. Там не домогание, смотрю. Сейчас будет минус огник. И минус фрея. Я их не пробиваю Сам прикол в том, что я их реально не пробиваю В Ну вот Вот вам, вот вам и прикол По фармил называется Жесть Ну минус, минус один герой сделал Ну давайте еще попробуем Сейчас единственное я гляну Что там у меня Вот тут нормальная домашняя сборка Тут можно, в принципе, убрать. Попробуем такой вариант. Да, первый этаж не видать мне, короче, ближайших два месяца Мари, походу. Хотя, в принципе, Фрайя сейчас должна долбить ну, нормальные. Отлично. Ну, видите, Огника, я не знаю, с ним будет реально сложно, мне кажется, справиться. Я убрал недомогание, да, надо пробовать одним Огником бегать, не надо ставить сюда, наверное, Фрею. Я бегал одним Огником, было нормально. Ну, Лисица тоже, как видите, просто, нифига себе, это, это как-то нам, я так понял, повезло, подрубили читы. Ну, реально, сложно стало бегать. Герои с эволюциями. Ну, что я хочу? У меня герои с 30-ми прорывами. 20 -е, 30 -е прорывы. Да тоже влияет. Плюс силу поднял, тоже влияет. Самый оптимальный вариант это был а, до 100 бегать. Я бегал, в принципе, и без этих героев. Конечно, раз на раз не приходится. Как видите, бывают и такие пачки. Но очень большой шанс уже. Единственное, что я еще зефира не встретил, барда и прочих. Потому что у меня сила не особо такая большая еще. Но это, я думаю, все впереди. Самое главное не попасть на этого Наронина с отхилом. И хотя, в принципе, у меня для этого лис и есть. Я его специально взял против Ронина, но не знаю, не знаю. Остальных плюс-минус я должен добивать без проблем. Но и то, как видите, не очень... Не очень хорошо Фрея даже улетает Феникс. Тоже ну, самое главное, чтобы не попадались герои с отхилами. Если будут герои с отхилами, это все. Надо обратно будет возвращать недомогание на Огника. Ну хотя в принципе, у Фрея у меня стоит урезание отхила, но это не особо спасает. Вот, видите, наполовину уже прибег. оптимизация А, у меня уже фрайв разобрали, ну супер. Сейчас моего огняка еще косут. Да. Печалька, короче. Вот так и выживаем. То есть. Надо, надо все-таки бегать одним героем. И не раздувать сильно. Другого варианта нет. Когда уже соберу, тогда я буду собирать уже некраса. Его, думаю, попроще будет собрать. Плюс у меня там какие-то осколки есть. Надо, кстати, сейчас чекнуть, что у меня там по осколкам. Как видите, проблемно, проблемно идет. Попробуем добить. Плюс 140к. Отхил. Ну, в принципе, я должен пробить это все без проблем 16 0, 20, это у нас получается там стоит победный скорее всего так ли у ну, лис я не знаю лист какой-то ватный Хотя вроде и прокачка нормальная, но без прорыва реально он очень ватный. Хоть по нем миссует реально очень круто. Но от него тоже есть толк. Но надо его однозначно прокачивать. Без этого никак. Так, а тут у нас что? Тут у нас Фрейс отхил что ли. Да, космо. Космо с этим. С маскировкой. В общем, всем тут только не шутят. Да, трэш какой-то, короче. В общем, будем пробовать тащить. Других вариантов у нас нет. И вот ребятушки дела. Думаю завтра уже что у нас там суббота. Может сегодня еще побегаю. Я вчера говорил, что буду бегать, но не получилось. Может что-то другое побегаю. Посмотрю сейчас, как по времени будет, потому что надо кое-что поделать. Но хочется поиграть. Скачал еще мафию Думаю сегодня поиграем. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.